Мы застряли в непонятной войне Мы устали в заколдованном круге И на кой это надо стране? Чтобы мы убивали друг друга И какой это надо стране? Чтобы мы убивали друг друга Небо твое, небо мое Кровью залить и поделить кто-то мне дал команду в ружье, А у тебя задание убить. Небо твое, небо мое, А под ногами стонет земля. Вместо хлеба свинец ножнив ее. Мне надоело, хватит стрелять. Мне надоело, хватит стрелять. Поза! Время лесных Не исходи с ума они пора ли вернуться с войны? Мы когда-то со славянской земли Вместе гнали француза и фрица. А теперь с твоей стороны Против нас африканские лица. Почему с твоей стороны Против нас африканские лица? Небо твое, небо мое Кровью залить и поделить. Кто-то мне дал команду в ружье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 Время лесны, не искать с ума, не пора ли вернуться с военным? Заки зима наступило время лесны. Не исходи с ума, не пора ли вернуться с военным?